Ну что, надеюсь, вам это видео было понравилось. Что? Так, надо как-то придумать, чтобы они артиллерию не качали. Чтобы они вообще на ней не играли. Артиллерия не самый имбовый танк, поэтому не советую. Ага, конечно, не имбовый танк вообще ни разу. Наиболее ДПМ... ДП... ДПМная. Все они лежат... Так, арта, СТ... Арта, СТ... 5, блин, <с Gracias> а блин, забыл лайки попросить прожать, а, блин, такс. Приветствую всех на канале Dessa С вами снова я. Да-да, я решил сделать несколько полезных роликов, которые могут помочь начинающим игрокам, ну потому что ко мне обращались люди. И просили какой-то полезный обучающий контент, который может как-то помочь в игре вообще для новичков, либо поднять процент побед, либо улучшить игру. И поэтому я сделал вот такой небольшой рейтинг, такую подборочку. Надеюсь, что вам это видео понравится. И перед началом видео я бы хотел попросить вас прожать лайк и подписаться, потому что это очень помогает каналу, очень помогает видео. Практически на каждом стриме мне задают один и тот же вопрос – какой танк качать новичку или не самому сильному игроку в первую очередь? Вопрос на самом деле правильный, потому что когда я начинал играть в мае 2010 года, еще на закрытом бета-тестировании было всего лишь две ветки – немецкая и советская. И выбора особо-то и не было. А вот на сегодняшний день у нас в игре есть 11 наций 53 итоговых танка 10 уровня. Поэтому выбрать есть из чего. Давайте же будем разбираться, поговорим про каждый танк в отдельности и составим рейтинг лучших танков World of Tanks для новичков в 2021 году. Для начала нам необходимо определить, по каким параметрам мы будем выбирать лучшую ветку и танк для прокачивания. В игре есть много разных типов техники. Барабанные, башенные, кемперские, сильно бронированные, картонные и все они разделены на 5 классов артиллерия, средние танки, светляки, тяжелые танки и ПТСАУ. Но всю технику мы можем условно поделить на два типа. Первый тип – это танки с высоким уроном в минуту, но слабым разовым уроном, так называемые ДПМные танки. И второй тип – это танки с низким уроном в минуту, но сильным разовым уроном. У каждого танка есть свой потенциал, исходя из этих показателей. Так вот, танки ДПМные для новичка будет реализовать гораздо сложнее, так как нужно грамотно выбирать позиции, знать рельефы, кусты, камни, прострелы, ямки и возвышенности. Но кроме позиционной игры, нужно также идеально стрелять и пробивать. Соответственно, на ДПМных танках нужно много стрелять, много пробивать, часто перемещаться, менять позиции. В таком случае вы сможете максимально раскрыть весь потенциал танка. Для новичков и не очень сильных игроков это будет совсем непростая задача. Соответственно нас будет интересовать техника с высоким разовым уроном и хорошим бронированием. Ну что же, параметры выбора мы определили, давайте будем переходить к рейтингу. Для того чтобы это видео не растянулось на 1 час, давайте сразу уберем несколько категорий танков и облегчим наш выбор. Первым шагом сразу убираем барабанные танки, так как новичкам весьма сложно грамотно реализовать барабан. Чаще всего игра на этих танках превращается в идею «О, давай я в него ворвусь, дам барабан и умру». Зачастую средний урон на барабанных танках у новичков и несильных игроков не превышает 15 2000 единиц среднего урона за бой. Поэтому мы абсолютно смело и легко убираем Праджета, 65 Риночеронте, Кранваген, Бачат, АМХ 50Б, Фуч, Б, Т57 Хэви, ТВП 5051. Следующим шагом уберем сверхбронированные супертяжи и медленную неподвижную технику, так как в современном рандоме эти танки практически неиграбельны. У каждого игрока есть голдовые снаряды, которые легко и без проблем пробивают эти танки. Грамотно танковать это тоже нелегкая задача, которой нужно учиться постепенно, и поэтому эти танки мы тоже смело будем убирать. Type 5 Heavy, Маус, ПЗ 7 Е100, e ИС-4, st 2 Третьим шагом мы уберем все легкие танки и артиллерию, так как этот тип техники для новичков будет очень и очень сложным в реализации. Да, грамотный светляк может полностью изменить ход боя, а токсичный артовод испортить игру и поджечь жопу практически каждому игроку, но больше 2000 среднего урона новичкам на этой технике держать будет сложно. Тем более на артиллерии нужно грамотно перемещаться, грамотно выбирать себе цели, когда-то нужно забрать э, шотный танк, когда-то нужно вкинуть в полную кучку, поэтому мы смело убираем следующую технику. Conqueror GC, объект 261, gve 100 T92, Bchat 155-58, TSTLT, RHM-PZV, Sheridan, AMX-13-105, EBR-105, WZ-132-1, Montecora. Следующим шагом мы уберем ST с высоким ДПМом. Так как я и говорил в начале ролика, новичку будет очень сложно реализовать весь потенциал высоко ДПМной машины. Поэтому мы убираем СТБ-1, Леопард-1, Объект-140 и К-91. Пятым шагом уберем почти все ПТ-САУ, но оставим одну, которая войдет в наш рейтинг. На ПТ-САУ играть очень сложно для новеньких игроков, потому что танки весьма неподвижные и нужно на них перестраиваться, выцеливать слабые позиции, занимать грамотные прострелы, поэтому мы очень смело и просто убираем Объект-268. Гриль-15, 100 т Т110Е3, Т110Е4, ВЗ-113GFT, Ваджер, ФВ-4005, Стерва-103Б. Шестым шагом мы уберем всю специфическую технику и те танки, которые давно не перерабатывали и они просто не актуальны для современных реалий рандома, либо же новичкам будет сложно на них реализоваться. Давайте пройдемся по этим танкам отдельно. УДС 15 -16. Весьма специфическая СТ, на которой будет сложно реализовать весь ее потенциал. Танк достаточно интересный для игры, но только для опытных игроков, потому что особенная броня не самое лучшее сведение на пушке и для реализации новым игрокам он может просто не подойти. Следующий танк это Сентрион Экшенкс. СТ-шка с невероятными ВН, но абсолютно без брони ее очень будет сложно реализовать. Китайская СТ-121. СТ без УВН и с достаточно мягким бронированием, слабым уроном, давно не перерабатывался этот танк, и в современных реалиях он абсолютно будет сложен для игроков, ну, с не самым высоким уровнем игры. Следующий танк ВЗ-111-5А. Тяжелый танк Китайская ветка. Танк на самом деле с очень непонятным бронированием, потому что вас... Могут пробивать командирские лючки в один, и во второй, абсолютно просто, в и даже без голдовых снарядов, а в других позициях вы сможете отыгрывать достаточно неплохо. У танка есть углы вертикальной наводки, достаточно неплохие для тяжелых танков, но сложное сведение, сложная реализация, высокий ДПМ, но опять же, для игроков слабых, для игроков новичков в этой игре будет очень сложно грамотно реализовать этот танк, и поэтому я его не рекомендую. АМХ м 454 Тяжелый танк, французский, малоподвижный, с огромнейшим корпусом и еще большей башней. Очень сложно для реализации максимального потенциала, потому что как только вы довернетесь, либо повернете в другую сторону, вам сразу же будут все пробивать. В целом, танк достаточно неплохой, но какие-то невероятные показатели на нем выдавать будет достаточно сложно. Следующий танк. Это М48 Паттон. Абсолютно устаревшая стшка для современного рандома, без бронирования, с огромной люстрой на голове, непонятной стрельбой. Танк весьма устаревший, поэтому его я не рекомендую. Следующий танк это Т110Е5. Несмотря на то, что танк переработали, усилили, на нем можно наносить много урона, но опять же, это танк высоко ДПМный, на котором нужно еще и грамотно танковать. Для новичков не самый правильный выбор для опытных игроков этот танк подойдет с огромным удовольствием e 50 м это нечто среднее между ст и тт в принципе всегда он таким и был этот танк хорошая пушка неплохое бронирование но очень много урона наносить можно только если часто стрелять и много перемещаться опять же будет сложно для новичков следующий танк это супер конкурер Хороший башенный танк, но малоподвижный и не самое простое бронирование, потому что даже в лобовой броне, даже в маске орудия есть дырки, в которые могут пробивать. Также есть на голове плоская, плоская плашка, в которую тоже залетают неплохо крупнокалиберные снаряды. И этот танк хорош для реализации только в каких-то позициях, где можно либо танковать от борта очень грамотно, либо танковать от башни. И для новых игроков, для не самых сильных игроков это будет весьма непростая задача, поэтому этот танк мы тоже убираем ИС-7. Это танк с невероятной броней. Танк легенда, танк, который живет в игре уже с 2010 года. Но абсолютно непредсказуемая стрельба, абсолютно непредсказуемое сведения и пушка. Танковать на таком танке одно удовольствие, но с условием, если вы опытный игрок так как нужно уметь играть бортами, стрелять от рельефа и не подставлять щеки. Поэтому этот танк со скрипом сердца я тоже, к сожалению, вынужден убрать из этого рейтинга. Ну вот мы и подошли с вами к финальной части нашего рейтинга. Мы убрали всю артиллерию, все ЛТ, всю технику неактуальную или сложную в отыгровке, убрали высоко ДПМные машины, слабо бронированные, слабо подвижные и у нас с вами остается в сухом остатке следующая техника. Это Объект 277. 60ТП, Объект 705А, Объект 430У, Объект 2684. Давайте определим их в рейтинг и поймем их слабые и сильные стороны. На пятое место я поставлю Объект 2684, так как это все-таки ПТСАУ без башни. Но сильные стороны здесь, непредсказуемое бронирование, хорошее пробитие, хороший разовый урон, хорошая динамика как вперед так и назад. Слабые стороны будут здесь это отсутствие башни и долгое сведение, но в принципе для нового игрока этот танк будет достаточно интересным, потому что даже опытные сильные статисты не всегда могут пробивать этот танк на большом расстоянии, либо когда он вкатывает с тараном, весьма сложно это сделать и некая дрожь в руках появляется, когда он на тебя летит на максимальной скорости. Плюс у него достаточно неплохая задняя скорость, то есть он может дать выстрел и быстро откатиться за угол четвертое место. Объект 430У. Сильные стороны его это хорошее бронирование, хороший разовый урон, неплохая динамика, сильные башни и сильные борта. От борта этот танк может танковать даже ПТ 10 уровня. В башню, несмотря на то, что ее переработали, немножечко ослабили бронирование, все равно в нее достаточно сложно попасть и сложно пробить в эти небольшие лючки из минусов и слабых сторон у этого танка будет недостаточно большая динамика не самое лучшее орудие поэтому четвертое место остается за объектом 430 Третье место это объект 705 а сильные стороны хорошее бронирование наилучшая башня без уязвимых мест хороший разовый урон хорошее пробитие и достаточно сильный корпус которым можно неплохо танковать от борта тем более у этого танка заднее расположение башни слабым сторонам можно отнести его особую бронирование лобовое потому что если подставлять переднюю часть танка или передаворачивать танк то пробивать могут достаточно легко через катки через броню в верхний бронелист в нижний бронелист поэтому на нем нужно особенно присматриваться как танковать но для слабого игрока для новичка в танках за счет большого разового урона, он будет достаточно неплохой и весьма приятный в ДПМе. К слабым сторонам также можно отнести не самую большую динамику, но иногда это будет являться даже плюсом, так как вы не успеете получить лишний урон и умереть в первые несколько минут боя. Второе место нашего рейтинга это 60 ТП. Сильные стороны, непредсказуемое бронирование, крепкая башня, отличный разовый урон, хорошие фугасные снаряды, Танковать против такого танка в позиции всегда неприятно. Очень маленький нижний бронелист, небольшие лючки командирской башни и достаточно сильное и хорошее опасное орудие. Слабые стороны. Это и есть бирки в бронировании и не самая быстрая динамика танка, но в целом это, пожалуй, один из лучших танков сейчас, который можно прокачивать для новичков World of Tanks, так как буквально 4-5 пробитий за бой дадут вам средний урон на танке в районе 3-3,5 тысяч единиц и первое место финал рейтинга танк который я лично считаю наиболее лучшим в современном рандоме по всем параметрам объект 277 в нашем рейтинге займет первое место но ну, посмотрите сами быстрая динамика сильные башни хорошая пушка хорошие голдовые снаряды сильные борта низкий профиль танк сильные скосы брони на верхнем бронелисте к минусам можно отнести слабое склонение орудия и немного долгое сведение но его прямой конкурент ВЗ-111.5А будет во много, во много раз слабее. И поэтому это наиболее оптимальный танк для новичков в World of Tanks. Вот и закончился этот рейтинг. Может быть, мое мнение было не где-то оно было отчасти субъективным, но я постарался все как можно более широко расписать и объяснить доходчивым и простым языком. Напиши, пожалуйста, в комментариях, какой самый лучший танк для тебя лично и почему, по какой причине. И я выберу один случайный комментарий на следующем стриме во время прямого эфира и подарю 100 или 200 голды, отправлю тебе на аккаунт. Поэтому обязательно напиши в комментариях свой лучший танк, объясни почему он для тебя самый лучший и также не забудь конечно же подписаться и прожать лайкос этому видео, потому что это очень помогает моему каналу и этим видео подниматься еще больше и возможно для кого-то это будет гораздо большой а, пользой. И кстати говоря, поменьше артиллерии.